Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung просто наконец-то вышла вторая бета-версия Android 13 для Samsung Galaxy S21 всех модификаций. Переснимать видео, как ä, прошить бетку там, где это недоступно, ä, я не стал, естественно, потому что у меня есть отличнейшее видео еще прошлого года для Android 12 бета-версии, которую мы ставили на свой Galaxy S21. Естественно, все идентично, ссылочка в описании видео э, на тот видосик, пройдете, э, в там уже в том видосе, в описании видео, есть все ссылочки для э, беты, все первая версия и вторая. Скачивайте, сначала устанавливайте первую версию, если вы еще не устанавливаете, потом устанавливайте вторую. Нюансик, дорогие друзья, если вы потом захотите вернуться на Android 12 официальную опять, то полный сброс, только иначе никак. Поэтому смотрите сами, устанавливать вам или нет. Если вдруг у вас прошивочка остановилась на 47%, это говорит о том, что нужно поменять кабель USB Type-C. Проблема в нем. Если другая какая-то ошибка, error? возможно вы скачали не для своей версии смартфона а бета-прошивочку. Поэтому будьте внимательны, в описании видео все прописано, какая версия смартфона и на нее первая вторая бетка так что скачивайте устанавливайте от вас лайк комментарий ну и подписочка я установил все работает отлично как бы без проблем есть некоторые новшества о которых я буду рассказывать чуть позже а сейчас ставьте бетку уже